как я говорю неоднократно этим занимаются возвращением бывших инфо цыгане они занимаются в основном чем возврат бывших и пугание рсп хами бойся рсп при этом возвращают бывших пользуются невероятной популярностью все возвращатели бывших пользуются популярностью зарабатывают бешеные бабки бешеные бабки на этом то есть, есть потребность в Около МД, в мд в аутичном МД его наполнивших персонажах. Есть потребность вернуть бывшую. Значит, возвращают бывших те инцелы, которых бросили. Это понятно, да? Значит, его бросили. Бросили. Его бросили, он... Он страдает. Он страдает, ему плохо. Плохо. Он злится. Это понятно. То, что ему плохо, это нормально. Это нормально. Он думает, что надо устранить это. То, что ему плохо, это нормально. Он думает, что это ненормально, это надо устранить, надо ее вернуть. А почему ему плохо? Потому что он вложил все материально, психологически лучшие годы. Она говорит, лучшие годы на тебе. В общем-то, он потратил тот же свои лучшие годы или месяцы. И ему обидно, что бросили, обидно. Потому что когда тебя бросают, тебе обидно. Значит, что надо? сделать правильно бросить самому и возвращать надо только потому только для того чтобы сбросить самому и успокоиться чтобы тебе перестало быть плохо только в этом случае если тебе надо вернуть ее чтобы все было прежнее, чтобы было хорошо, я исправлюсь, я сделаю работу над ошибками, мы снимем квартиру, будем жить отдельно, от моя мама не будет нам мешать или ее мама. Это херня и лажа! Это херня и лажа, надо забыть об этом. И понять, что тебе плохо, это нормально. Тебе плохо, потому что тебе обидно, а обидно тебе потому что она тебя прокинула. Но он возвращает инцел. Почему? Потому что он будет слаще не будет. Сладче не будет. И вот она меня полюбила таким, как я есть. Она одна единственная во всей вселенной. Другой я такой не найду, считает он, понимаешь? И надо вернуть именно вот эту, с которой хоть что-то было. У него хоть первый раз, но был с ней. С ней. Значит, ее надо возвращать. Происходит какая ошибочка Он думает, что э, а инцел это, э, точнее не целый, а инфо-цыгане. они же ему подсказывают, что отвернуть вернуть. Чтобы вернуть, есть несколько способов. Значит, стать славным парнем, стать славным парнем. То есть сделать работу над ошибками. Вернись, вернись, дорогая, я буду стирать носки, я буду себя хорошо вести. В общем, понравится маме. Это мама. Он возвращает к себе, возвращает к себе расположение мамы, как в детстве. Понимаешь? Это не наш метод, ни в коем случае. Второй пункт, о котором зачастую, как правило, используют инфо-цыгане, это игнор. Игнор. Типа ты ее игнорируешь, и она к тебе вернется. Здесь происходит ошибка какая? Он путает игнор с По... безразличием альфа-ча. Безразличие альфа-ча. У Альфача это похеризм на нее, ему все равно. Инцел же путает, игнор и безразличие – это не одно и то же. Вот чем ошибка. Он пытается косплеить Альфача, врубая игнор. Альфач когда безразлично относится к своим бабам, к бабам, которые вешаются на него. У него это естественно это не наиграно не вымучено. ему похеру на них не это так другая понимаешь? вообще они в его жизни на каком-то там хер знает каком месте в отличие от Тенцела, у, у которого который в отличие от асексуалов нуждается в отношениях в отношениях понимаешь нуждается поэтому хочет вернуть бывшую и когда ему инфо цыган советуют игнор видимое оружие, видимое, якобы видимое оружие альфача по завоеванию баб. Это, это ни хера не сработает. Это тоже не наш метод, потому что ты игнор используешь наигранный, чтобы вернуть ее. Он использует, это у него органический игнор, игнор безразличие, пациризм, его пох, пох на них, понимаешь, на, на, на нее, вот на нее, не она так другая. Он считает, что изображаю с косплею Альфача с игнором. И она впечатлится и будет точно так же вешаться. Ну, вернется к нему. Вернется, как вот они вешаются на альфачей. Нет, нет, херня. Не получится у тебя хера. Понимаешь? А какой же есть третий способ? Третий способ, самый действенный, мой подарок миру. Это ст стать самим собой. Понимаешь? ты становишься то есть никакого игнора то есть э, это крайности стать славным парнем и полностью игнорировать это две крайности выбираем золотую середину золотая середина ты продолжаешь жить как ни в чем не бывало понимаешь здесь э, просто еще я забыл М -м -м, когда тебя бросает она да? э -э, бросившая тебя э -э, это предатель то есть на самом деле твоя бывшая Бывшая. Бывшая это предатель. Предатель. Понимаешь? То есть ты хочешь, если ты серьезно хочешь ее вернуть, как вот ту самую сладкую и первую, с которой твою единственную, твою половинку, ты должен понять, что ты хочешь вернуть предателя. А единожды предавший, она придаст еще и еще и еще и еще. И как бы ты ни был э, славным, <смех> сладостным и славным парнем, несмотря на все это, будет просто возврат ее. Потом опять <смех> у нее будет взбрыкивание. Да. Опять уход. Опять возврат. А так как у тебя возврат основан был на алинизме, то следующие возвраты будут. Алинизм. В квадрате. А может даже и в кубе. Понимаешь? Потребуется алинизм в кубе или даже в, квад, в квадрате или даже в кубе. Почему вот этот дичь не работает? Славный парнем. Понимаешь? Бросившая тебя бывшая, это предатель. Ее нельзя возвращать. Ее только возвращать для того, чтобы бросить самому только. Если у тебя другие причины по возврату, забудь об этом. И осознай, пойми, что бросила она тебя и продемонстрировала, что ты ей не нужен. Ей на тебя... Ей на тебя похеру. Она здесь, альфач в этих отношениях. А ты баба, понимаешь, которая пытается ее вернуть. Это и предатель, понимаешь? Если тебе действительно настолько ее покер, ты ее не будешь возвращать. Но если вдруг она сама припрется, иногда они сами возвращаются. Вот здесь вот ее не отталкивай игнором, прими, как а, ну прими для того, чтобы ее бросить нахуй, нахер И здесь уже тебе психологически будет полегчает, может быть, может быть, потому что ты будешь не брошенный. А бросив, бросивший сам. Если тебе похеру, что тебя бросили, и она возвращается сдел, сама, то сделай это, так сказать, в педагогических целях. Если хочешь, можешь не делать. Можешь тогда просто да, врубить игнор настоящий игнор. С черным списком, со всеми пирогами. Знаешь, что вот этот идиотский игнор, который советует инфо и смотри это же не настоящий игнор когда она во всех черных списках и она не можете писать да ты просто не реагируешь на то что она пишет она пишет допустим случайно написала, а ты ей не отвечаешь сам механизм вот этого инфо цыганского возврата через игнор он убогий почему потому что он не логически он не работает он Выглядит красиво, как альфаческое игнорирование, понимаешь? Выглядит. Инце хочет косплеить. Ну смотри, она не в черных списках, она просто к тебе там пишет что, с днем рождения или там с Новым годом, а ты типа ничего не отвергаешь. И это должно ее впечатлить, что она начнет еще больше писать, еще больше, еще больше, и уже там беспокоиться, а почему ты значит, не пишешь? А неужели там у тебя все хорошо без меня? И... В какой-то момент что-то она такое делает или предлагает, типа возвращается. И тут он, ладно, так уж и быть, Я тебя принимаю! Это полная лажа, ты ее примешь. Она опять уйдет через какое-то время. Знаешь? И заново прокрутить этот игнор идиотский, ты не сможешь. А придется врубать аленизм и высшая его стадия. Возврат бывших это высшая форма оленизма. Понимаешь? вышив если ты возвращаешь ими для вот этих отношений, а не для того, чтобы психологически успокоиться, это я ее нахер послала, не она меня. Знаешь? Значит, вот эти пункты нерабочие, стать славным парнем и имитировать игнор мы исключаем. Третий пункт, мой подарок миру. Жить дальше, как ни в чем не бывало, быть самим собой. Знаешь? Оно не в черном списке. Ты ее не игноришь, славного парня не корчишь, дальше живешь сам по себе. Она тебе пишет, ты отвечаешь. не Никак славный парень, вернись, я все сделаю, как ты хотела, я это, все будет у нас замечательно. Я понял, что нам не. Я буду работать над отношениями. Нет! Это не прокатывает. Это вот замкнутый брук опять покатится до, и закончится алинизмом в квадрате. В Кубе! значит ты не обрубаешь концы чтобы у нее была связь с тобой никаких черных списков вот при этом ты живешь дальше своей жизнью как ни в чем не бывало и она пусть будет в курсе этого всего и здесь мой подарок миру для того чтобы вернуть чтобы вернуть бывшую чтобы вернуть тебе нужна рсп шашни с новой бабой тебе нужны настоящие реальные отношения с новой бабой самая доступная баба для инфа для инцела это рсп опять же возвращаемся мутить с рсп только в том случае если ты посмотрел мой каст мой старый добрый каст о том 5 или там 6 причин завести шашни. С рсп по моему он так называется дословно шесть причин там вот шесть причин не жениться жениться вы слышали это слово жениться значит на рсп мы не женимся мы женимся на не таких это уже тупизна в названии там по этим шести пунктам я прошелся по всем по всем если ты не веришь в не таких в родство душ тебе не надо размножение и семья да это твой метод получить отношения с живой женщиной, она будет рспх скорее всего. Все вот эти вот страхи по поводу рсп, вот эти подростковые, кто-то вот написал, да, вот это вот подрост, боится он рсп. Значит, ты мечтаешь о девственнице. молодец, поздравляю. Вот там, там ты и закончишь со своей девственницей Значит, тот, кто понял, что рсп, она, она, как? твоя бросившая тебя бывшая это та же самая РСП только без П без прицепа она те настоящая РСП она как она бросила того мужчину испортила жизнь ему ребенку себе бабушкам дедушкам понимаешь ей похеру то есть она показавшая себя уже в РСП в принципе это даже хорошо ясно что от нее ожидать все ясно с ней все отлично никакая она не не не такая вот это предательница, это человек, который делает, как он хочет, несмотря ни на кого, ни на бывшего, ни на детей. Их психику, да? предательность Твоя, бросившая тебе бывшая, такая же рсп только без прицепа, и тебе повезло, тебе крупно повезло, что это, это оказалось без прицепа и без ЗАГСа. Тут, казалось бы, да? Обрадоваться и забыть про нее. И спокойно мутить дальше. Ну ладно, если уж так тебя тянет, значит, чтобы закрыть от Гиштальца своей бывшей, просто знай, что она бывшая, такая же респеха, а ты респех не боишься э, вот этого как огня, да? Как как им целый боятся, ты прекрасно понимаешь, что это те бабы, с которыми можно замутить. И тут, когда ты начинаешь мутить с распехой, да-да, только для этого ты замутил. Какая разница, что бывшая, что новое? Это, это твоя же бывшая, только новая. И тут получается их у тебя две. Ты с РСПХой и твоя бывшая видит твои фотки с ней. Понимаешь? Это вместо игнора. Ты не, ты не просто игнорируешь, изображаешь альфача. Ты просто дальше живешь своей жизнью. В твоей жизни появилась новая баба. Твою бывшую это взбесит. Она начнет вмешиваться, она начнет возвращаться. Реально возвращаться. Понимаешь, реально возвращаться, чтобы насолить вот этой вот новой нарисовавшейся. И тебе. Ну, и что ты Счастье захотел с какой-то другой бабой. Со мной будешь страдать. Я... А ты не против. Ты их знакомишь. Может быть, даже. У вас, посмотри, вот тут у вас уже у вас уже что намечается. Ну ты с ней, та же свалила, это ж она же свалила, все, расстояние. Но ты не игнорируешь, да, да, выкладываешь фотки, она там пишет, а это кто? А это моя новая знакомая. Вместе работаем или там, не знаю, познакомились недавно. Вот. Это начинает ревновать и возвращаться. И тут получается, ты уже, это тоже рспх, кстати. Вот, мы же поняли, что рспх без п. Такая предательница, да? Ну не разведёнка, ну вы поняли вот и все самые отрицательные качества которые есть у РСПХ, да, настоящий все есть у твоих бывшей уже кроме размножения и загса она себя показала да и здесь ты уже получаешься выбираешь из двух вот этих рсп это что же рсп твоя бывшая Пойми. имели рспх твоя бывшая Это такая же рсп все и ты знакомишься из заводишь с шашни с реальной рспхой реально доступной бабы максимально доступная реально баба на рынке, на сегодняшнем рынке труд сексуальных, так сказать. Брачно-сексуальном рынке. Зачем здесь слово брачное? что я не пойму. Для чего? Да. Знаешь? И тут они уже пускай между друг другом конкурируют. Понимаешь? И ты выберешь на максимально жирную. А можешь использовать дв двух. Ты никому ничего не обещал. Этой верности ты не обещал. Это если вернется. Вот, ты ей не обещал бросить вот эту. И пусть знают, что у тебя, да, прежние отношения, теперешние Начнет ставить условия. Так или я или она? Хорошо, я подумаю. Но вот ты не в том положении, чтобы ставить условия. А, ты ставишь мне условия? Спросишь ты ее. Ты решила ставить мне условия. Или я или она? Понятно. Ясно. Ну и так далее, тому и тому подобное, понимаешь? Ты по-прежнему ищешь не такую. Тебе близко нельзя подходить к РСП. В начале каста я вам при... шесть раз предупреждаю всех, что если вы верите в не такую, вам жутко беж... очень сильно надо размножаться. Вы верите в семью, в патриархат. Все, закрывайте этот каст, не смотрите его и забудьте. Вот этот мой каст. 6 причин завести отношения с РСП, старый каст. На фоне Шуховской башни, там я стою, он только для продвинутых, для продвинутых, не для долбанутых на пол башки, для продвинутых, и вообще все это возвращение, вот это все схема, только для тех, кто хочет, так сказать, вернуть, чтобы бросить. Потому что, как я повторял, не говорил не так радо, возвращать бывших это все равно, что жрать бливочу. Все, кто на полном серьезе вам, вот эти все, через. Игнор, стать славным парнем, еще какая-то херня, еще какую-то херню. Я даже не буду вдаваться в подробности. Там у них конвейер по так называемому возвращению. Значит, без РСП бывшую не вернуть, а возвращать тебе не надо. Это жрать блевочину да. А я собрался только для того, чтобы бросить, потому что так. Ну два две причины. Ты возвращаешь, что бросить, либо она возвращает сама. Ну схема та же. Схема та же. Так. Она бросила, ушла. Предатель. Предателев расстреливают. Ну, не имеют с ними дальше дел Не надо давать второй шанс, предательнице. Не надо. Это глупо. А слаще найдет Будет слаще. Будет и слаще, и все дела. Тебе плохо больно. Это нормально. Ты вложился эмоционально. Лучшие годы. Тебе обидно. Вот, это это понятно. Это психологически это очень понятно. Значит, вернуть, чтобы бросить. Славный парень это алинизм. Быть славным парнем это алинизм, да. Игнор, безразличие альфа-ча, ему все равно похеру херу, да. Третий пункт сам по себе, все правильно. Значит, олень возвращает, она уходит, она опять уходит, потом возвращает. И этот алинизм должен уже получается в квадрате в кубе в геометрической прогрессии. Да, так это я записал. Значит, вот это вот игнор и недоступность не гарантирует того, что она вернется. Она может соскочить, обидевшись на твой игнор, обидевшись. То есть это тупизна тупейшая, но очень хорошо заходит, потому что похоже на альфаческое безразличие. Без нее ты не страдаешь, когда становишься сам дальше жить, становишься сам самим, остаешься самим собой, не страдаешь, не оленишь не избегаешь да? открыт открыт открыт для общения всем открыт да и рыбину и и, респэхом, и не распахом и честным девушкам открыт О, и для нее в том числе открыт что она припрется выяснять отношения с твоей респэхой, А они будет проигнорированы блин и обидится на твой иглор и свалит нахер ну, в общем-то, если свалит нахер, то это тоже хорошо. Ты добился своего, если ты хотел, чтобы она свалила нахер. Но тут она как бы не будет наказана за свое вероломство и обман. Да, открыт для всех, открыт для всех, да, особи противоположного пола. Так, шесть пунктов, значит, обязательно быть в курсе моих шесть пунктов. Так. Она будет тебя ревновать, жадность, она же в тебя тоже вложилась, и надо вернуть свое вложение, да? Увидев, что у тебя все хорошо, <свят> ты не страдаешь и не пойдешь на компромисс, <свят> да? Ревность, жадность, обида, у нее обида, что ты выбрал какую-то другую клячу, а не просто страдаешь или умер. Лучше бы ты, конечно, умер в этом возврате, вернув ее, когда она вернется. Тут происходит сравнивание сравнивание вот этих вот. Кусков сортов навоза. Пусть подерутся. Получается, ты устраиваешь себе такую френд-зону, в которой записываешь одну и вторую. Значит, ты вот этой новой не, не скрываешь, а бывшей, а этой не скрываешь и а об этой. Наоборот, их надо как можно быстрее столкнуть. Они столкнутся там у тебя в сетях сами. Бывший РСП. Вот. И дальше у тебя есть выбор. Так что вот так. Но если ты страдалец в том смысле, что тебе надо вернуть. Чтобы вернуть, как, как вам было прежде хорошо. Не-не-не-не-не. не Прежде хорошо уже никогда не будет, это надо понять. У тебя будет хорошо по-новому. С другой рсп Понимаешь? А инфо-цыган. Он отсекает тебя от новых отношений, от новых других отношений, максимально возможных. Понимаешь? Поэтому он тебя пугает РСПХ. И помогает вернуть бывшую, чтобы вот этот вот замкнутый круг, алинизм, возврат, уход, а опять алинизм, возврат и алинизм в квадрате, в кубе, я не знаю там в геометрической прогрессии. Ему выгоден, выгоден. Вот. А так ты, блин, познакомился с ордой РСП, потом с другой, потом с третьей, потом с пятой, потом бывшие вернулись. У тебя уже получился горем, уже есть еще убирать. И ты не страдаешь? Почему ты? Не... Возвращение. Для чего эти завывания про возвращение? Потому что он вот страдает, мы отвернуть. А страдание это хорошо, это нормально. Ну не хорошо, это плохо. Но это нормально, это надо понять. А он хочет этого избавиться. Хочешь избавиться? Тебе плохо, ты хочешь избавиться все-таки, да? Ты понимаешь, что тебе нужно избавиться от того, что тебе плохо. А не вернуться к этому сладкому варенику предательскому. Потому что он опять придаст. И тебе опять будет плохо поэтому надо возвращение в моем случае в моем случае в моем подарке миру возвращение бывших чтоб тебе перестало быть плохо вот самое главное слово вот ему плохо И он хочет от него плохо избавиться есть способ есть перестать быть брошенным а бросить самому только если ты а не так ну да да я ее верну чтобы бросить самому а если она будет всех вести так у нас опять с ней будет как и вот если вот такое вот ты пытаешься сам себя обмануть да да я понял тебя семи я верну ее для того чтобы бросить Но на самом деле где-то там ты не понял еще, еще что она предатель что рспх который жутко бешено боишься она такая же рспх понимаешь Личинка распахи да Личинка олигарха как вот эти все продавцы это личинка распахи распах уже уже уже она пасть ступила с тобой по-скотски так что вот мой подарок миру если инфоцыган пытается вам помочь вернуть не для того чтобы бросить и вы возвращаете не для того чтобы бросить вам не надо этим заниматься и инфо цыган будет заниматься именно этом этим возвращать идти на компромисс учить вас корчить из себя альфача игнором там еще чем-нибудь это вот как один способ игнор Он не работающий. почему Потому что он неорганичен, вот этому страдальцу, мечтающему вернуть. Неорганичен, комичен. И не потому и не работает. Как бы ты себя не корчил. Потому что она уже тебя видела. Она тебя видела и знает, что твой игнор наигран. А сам ты оленяка. потому она тебя бросила. Мой подарок миру. А я в ностальгический перепих не считается возвращением бывших. Справ... А, ну, это форма возвращения. Да, это форма возвращения. Ну как, если ты приехал, перепихнулся, уехал? Ну, это же не будет так. Это же будет с мозговыносом. Я опять... Я опять тебя осчастливило Так уж и быть, я тебя принимаю обратно. Надеюсь, ты исправился и получил урок. Будет что-то вроде того. Понимаешь? Если ты готов к этому, знаешь, что это будет готов этому противостоять и не слушать этот понос потрахались до да разбежались но ну почему нет это более честные отношения чем она тебе трахает мост ты трахаешь ее вареник прежде такой по такой схеме происходит от наташни 3 нужно развенчать серийную магами это же зачем так маскировать полигамию да да да да да это самоуспокоение у меня с ними серийная а, моногамия чувак серийная но а почему ты уверен что это моногамия это у тебя с ней моногамия у нее с тобой может быть все что угодно ты даже не узнаешь и сидеть радоваться и называть это серийные моногами, чувак у нее там может быть жесточайшая серийная полигамия Беси с твоими моногами одновременно. В одно и то же время на одной и той же кровати. Так что ты вот этой тупизной сириной моногами, это самоуспокоение недалеких, понимаешь? Это отголоски моногамия! Отголоски вот этих патриархальных ожиданий. Рудименты. Псевдопатриархальные рудименты психологии, да, Андрей Куржин, Точняк маскировать полигами издеваться над русским языком и здравым, здравым смыслом и жизнью людей что язык язык он неодушевленный да У нас должен быть смысл согласен согласен да вот в этом словосочетании смысла мало